Почтовые марки после войны собирали многие мальчики. Сейчас это увлечение забыто, филателии, как периферии духовной культуры, умирают вместе с ней. Марки попросту вклеивались в школьную тетрадь. Советский канцелярский клей клеил плохо, но марку он портил раз и навсегда. Я любил ко всему подходить по-научному, поэтому мама принесла мне книги о коллекционировании марок. Одна была познавательно занимательна и читалась в захлеб как детектив Льва Овалова творца непревзойденного майора Пронина, успевшего посидеть за разглашение методов оперативной работы. Захватывающий дух истории про 10 черных пенни, желтый трескиллинг, голубой о маври... Маврики и перевернутую Дженниу. О, марке вы мир. Не то чтобы я надеялся что около магазина на Кузнецком мосту я куплю второй экземпляр желтого трискилинга, но крохотная надежда на неслыханную удачу всегда живет в сердце коллекционера. Вот я чудовищно обогащусь, приобрету все возможные в СССР марки. Велосипед «Орленок» шауляйского завода с фарой и маленькой динамо-машинкой. Роскошные бамбуковые трехколенные удочки в магазине, на Неглинной, Без них не жизнь. Две коробки и живелла, 400 штук каждая надувную, лодку, пионерский горн, резиновую подсадную утку еще много других. Непонятно зачем нужных мне вещей. Зачем мне далась утка изящные деревянные манки, я сам не знал, кого я собирался подманивать и с какой целью. Вторая книга была практического направления, я почерпнул из нее массу полезных сведений, в частности то, что марки нельзя приклеивать к тетрадному или альбомному листу, использовались для коллекции альбом для рисования. На маму слова «для школы нужно», которые я произносил угрюмо с подчеркнутой обреченностью, действовали магически, и деньги на школьные траты выдавались безоговорочно, чем я научился бессовестно пользоваться. Папа тайком от матери финансировал мои марочные приобретения. Вот чудо! В магазине на Кузнецком мосту нашлись прозрачные клейки и полоски. Их надо было складывать пополам и одним концом приклеивать к листу альбома, а другим к марке, которая таким образом оказывалась как бы на ножке. А к прозрачных пакетиков, которые укладывали марку для помещения в альбом, чтобы ее можно было рассмотреть с лица и изнанки, и мы в СССР еще не слышали. Советские клясеры были, как правило, плохого качества. Целлофановые полоски, за которые вставлялись марки «Лопались», скотч не существовал, и чем мы только эти держатели не чинили. Клясеры производства ГДР стоили непосильные для меня деньги, как и очень многие серии марок, которых с рук продавали жучки. Мода диктовала собирать колонии. Они считались нами более редкими, а поэтому более ценными, чем отечественные марки или марки соц. стран, хотя по сравнению с ними выглядели чаще всего неказисто. Выбор марок капиталистических стран был скудным. В основном это были знаки почтовой оплаты стоимостью одного фронтированного письма. Французская Мариана, Орел, в. ФРГ, итальянский с щеканной женской головкой, королева Елизавета II, так что это был материал малопригодный для привлекательного собрания. Среди жучков, что паслись вокруг магазина, выделялся Шишка, прозванный нами так «здоровенный желвак на шее», как раз в том месте, куда принято щелкать пальцем, обозначая известную слабость. Шишка существовала полпьяна, призван я его не видел, но и пьяным никогда. Одет он был небрежно, но марки у него водились самые разные, к нему обращались серьезные люди, но и нами, мелезгой он не пренебрегал, а давал нам поблажку в цене. Однажды я видел, как шишка уважительно, но без подобострастия разговаривал с дамой Мехах, вылезшей зима. Найдено в Ленинграде. Состояние отличное, полное по каталогу. Верный человек смотрел, не извольте беспокоиться, завтра красной стрелой доставят. Дама протянула шишке изрядную пачку сотенных банковских билетов. Ваш аванс. К моему удивлению, шишка торговля не прекратила и обмывать аванс не пошел. Он нигде не работал, обзавелся какой-то липовой инвалидностью, как Александр Иванович, милиция его не трогала. Иногда он заходил в соседний с магазином подъезд, где явилось большинство сделок, в компании с местным участковым. Жучков и покупателей как ветром выметал из подъезда, а Шишка, выходя из него осуждающий, качал головой, я догадывался. Он не одобряет алочностью участкового. Иногда Шишка снисходил до разговора с нами. Колониями интересуетесь. Не тащите во альбом все, что попало. Подбирайте две-три страны. Чем полнее коллекция, тем она интереснее. Видели даму в Соболях? Так вот я и нашел полное собрание Марк вольного города Данцика. Вы, поди, не слышали о таком? Он показывал нам каталоги. Знаменитый французский Вера Телье, британский толстемный скот, дотошный немецкий михель с бесчисленными портретами Гитлера всех мыслимых цветов. Нам оставалось только облизываться. Каталог был неизбыточной мечтой. Вот извольте видеть, Данцик, все марки по каталогу, и хоть бы один зубчик битый. В Питере прежде серьезные собиратели водились. Я возвращался домой, и тут же открывал энциклопедический словарь. Что за Данцик такой? В седьмом-тридцать 38 году многих филателлистов посадили за связь с заграницей. Принятая во всем мире практика получения гашенных и чисток марок из-за границы в обычных письмах года годы Ежовщины превратилась в шпионаж. Остальных филателлистов уморил блокадой, в послевоенном Питере по рукам ходили весьма ценные коллекции и раритетные библиотеки. Завтра гальцы в почтамте гашение первого дня. Купить целые листы вам не по деньгам. Но хоть посмотрите, что это такое. Я какое-то время собирал страны Гвинейского залива, берег Слоновой Кости, Гану, Ту, Бенин, Нигерию. Я прочитал все, что можно было найти об этих странах, об Африке вообще, историю ее освоения европейцами, колонизации. Но источники мои были скудны. В школе не было ни большой, ни малой советской энциклопедии. За каждой справкой нужно было ходить в детскую библиотеку на Светинский бульвар, где я так замучил библиотекар своей любознательностью, что меня допустили до полок, и я мог пользоваться справочниками самостоятельно. Наконец-то мама подписалась на советские энциклопедические слова в трех томах «Его, Я». От доски до доски. Я презирал тех, кто собирал, скажем, камеру, на где он находился, и ведать не веду, на карте показать не мог. Со временем я поменял направление собирать. Стал покупать грошовые наборы по 50 гашенных марок советских знаков почтовой оплаты. И из них формировать нематические подборы. Великая Отечественная война, корабли, паровозы, воздухоплавание, автомобили, остальное менял. Постепенно упорядочился обмен, появились постоянные партнеры. По воскресеньям, всегда в одно и то, то же время, приходил на Кузнецкий с мамой чистенький аккуратный мальчик в очках с толстыми линзами. Мы шли во дворик на Рождественке, тогда улице Жданова, усаживались на скамейке и начинали неспешную мену. Его мама ничего в марках не понимала, но деньги у нее водились, впрочем, я ничего не продавал, но менял с большой для себя выгоды, как я ее тогда понимал. В глав главпочтам я влюбился с первого взгляда. Огромный, гулкий операционный зал, в котором, однако, люди разговаривали тихо, и только предостерегающие крики грузчиков татар с груженными тележками нарушали благоговейную тишину. Галереи второго служебного этажа на металлических колоннах с узорными ограждениями блетаимственно и безлюдным. Почта вообще дело серьезное, а в тоталитарном государстве чрезвычайно важное. Как верно говорил Марина Ивановна Цветаева, так писем не ждут, так ждут письма. Письма из тюрьмы, армии, ссылки из отдаленных мест торг набора. Гольцы высокие, края далекие, места без бескуриева, житья культурного. За что забрал начальник отпустить? Письма из больницы, из экспедиции, с рыбных заводов на Курильской гряде, из ЗАТО, из группы советских войск за границей, да мало ли еще откуда. Марка, погашенная специальным штемпелем «Премьер Жур», ценится выше, чем чистый или гашенный обычным штемпелем. Так что только ничтожная часть тиража проходит через гашение первого дня. Время продажи никогда не объявляли. Очередь собиралась то у одного, то у другого окошечка, наконец проносился слух. Привезли. Министерство связи то разрешало, то запрещало продажу марок целыми листами. Это тоже было предметом волнения. Но вот шелест и трепет. и из за окошка извлекается первый целый лист с драгоценными штемперами. Свежие, только с печатного станка, марки из-за наличия клеевого слоя пахнут иначе, чем другая полиграфическая продукция. Запах марок стоял в магазине на Кузнецком мосту. Он был крохотный, в один тесный зал. Витрина напротив двери и правая витрина собственной марки. Слева аксессуары, альбомы, клясеры, лупы, пинцеты, конверты с марками гашений первого дня, почтовые открытки и другие цельные вещи, клейки и бумажки для помещения марки в альбом. Каталогов никаких не было. Никогда. Советские каталоги марок издания 48-51 года были неполными и вышли такими мизерным тиражом, что мы их и не видали. Вполне социалистическую лейпсскую липсию наследницу каталога «Зенфа», который нам из своих рук давал посмотреть «Шишка», Советский Союз не покупал. И узнать, сколько реально стоит тот или иной знак почтовой оплаты для нас, начинающих огольцов, было невозможно. Увлечение марками прошло как-то само собой после расставания с родным пепелищем. Однажды промозглым вечером в начале 79 -го года я зашел в магазин «Союз Печать» на Ленинском проспекте. Неподалеку от Лейцика, где был относительно большой отдел филтыли, и в тамборе любители ожидали счастливого случая. Я был на меле, а выпить было нужно по позарез. У меня был пакет с моими детскими марками военных лет. Я носил их давно, на добросовестном покупателя так и не встретил. У вас есть что предложить? Спросил меня белобрысый субъект. Видимо, мой ровесник с явным немецким акцентом. Великая Отечественная война, отвечала я без всякой надежды на успех. Но он заметно оживился и сразу решил скрыть свой интерес, что выдавало в нем опытного собирателя. Марки у меня были в хорошем подборе и состоянии. Немец предложил мне полсотни за все. Вообще-то это стоит 200 рублей, сказал мне обум. Но я спешу и отдам за 150. 120. Я понял, что дальнейший торг бесполезен. Вы правильно поняли, я собираю Вторую мировую войну, но русских марок у меня мало. К тому же каталога почему-то нет. Он и Ордун Кайнброд, согласился я. Нет порядка, нет хлеба. Согласился я и отправился мимо магазина Лейпца в Микояновский гастроном, где я точно это знал, были стограммовые мерзавчики московской. Самая удобная дробная тара, чтобы вынуждены не хватить лишку. Со школьной поры у меня образовалось немалое собрание диафильмов. Диафильм – это пленка для узкоплёночного фотоаппарата с размером кадра 24 на 35 мм. В диаскопе, аппарате для просмотра диафильма, он крепился на две катушки, что позволяло поворотам ручки протягивать пленку и смотреть отдельные позитивы по очереди. Родители покупали сказки. Пушкина, братьев Грим, незабвенный храбрый портняжка, Шарля Первого. Баллада о Робин Гуде и до доселе «Оленький цветочек». Народные назидательные, не пеевание, козленочком станешь. Так ведь не послушался я за это разумно. В моих странствиях по центру Москвы я находил много удивительного, интересного и полезного. Так мною было обнаружен в переулке. переводке, между роскошным меховым магазином и российскими винами, где всем желающим предлагали освежиться бокалом советского шампанского, магазин «Диафильный». Чего только в нем не было. Сказки, рассказы советских писателей, учебные ленты по всем предметам. Спортивная тематика, но особенно меня интересовал раздел истории Великой Отечественной войны». Диафильм стоил 3 рубля 50 копеек, цена пленки для Феда, Смены или Зоркова. В то время в ходу были еще широкоплёночные фотоаппараты, Любитель, 6х6, Москва, 6х9, Фотокор, 9х12 и другие. Иногда я за месяц покупал 2-3 диафильма. Дома я безотлагательно вставлял пленку в диаскоп и проникал под левым кокуляров, к в который была оставлена лупа. Она и позволяла рассмотреть кадр во всех подробностях. А я был дотошный зрителем. Обратив заднюю стеклянную матовую стенку диаскопа к источнику света, я неспешно изучал. Московскую битву, битву за Кавказ, оборону Ленинграда, Одессы, Севастополь, Сталинградское и Курское сражения, падение Берлина. Собирал я и учебные фильмы «Древний Египет», «Греция», «Рим», «Киевская Русь», «История искусств». Все это было необыкновенно интересно и очень прочно укладывалось в моей голове великой силой наглядности. Фильмотеку свою хранил в коробках с под штебрет чехословацкой фирмы «Цеба». Почему-то наши коробки делались из хлипкого серого картона, а у «Цеба» картара была разных цветов, Аккуратная, из очень плотного и прочного как фанера картона, долго держала форма и служила мини-сундуками для моих сокровищ. Папа говорил, что раньше все предприятия ЦЭБА принадлежали обувному королю по имени Томаш Батя, у которого был невозможно себе представить личный самолет. Даже паровые яхты не меня так, как этот самолет, в котором, впрочем, батя вместе с пилотом упал на собственные заводские строения, что, заметьте, было предсказано каким-то писателем. Вообще-то я не мечтал о богатстве, но был не против найти клад, как Том Сойер, уж я бы нашел достойное применение серебряным долларом. Грёзы о домике на берегу Волги и прочие золотые миражи отнюдь не носились систематического характера. В своих галлюцинациях, о, как я ошибался, полагая, что коток Динамо избавил меня от них навсегда. Так вот, в моих горячих видениях я никогда не был богатым человеком. Я замерзал в во льдах, воевал с немцами, освобождал угнетенные народы. Я заметил странный и устойчивый интерес отца к людям, сколотившим очень крупные капиталы. Он мне рассказывал то про ошибать, Баатю, про Генри Форду, Саву Морозову, Корнелиуса Вандербильда, владельца заводов газет-пароходов и множество паровозов. Он мог залезть на любой из них и покатить, куда глаза глядят, со скоростью 120 км в час. Я прочитал книгу о паровозах, но он почему-то этого не делал. И откуда отец только добывал сведения о всех этих акулах империализма? Что-то я не помню, чтобы советские издательства распространяли подробности их жульнических биографий. Еще больше меня удивляло то очевидное уважение, с которым папа относился ко всем этим сомнительным личностям. Из постоянного чтения Максима Горького Отец извлек совсем уже невероятные вещи. Крупные русские капиталисты, купец в Волгарь Николай Бугров, мебельщик Николай Шмидт, текстильщик Сава Морозов давали деньги на революцию. И деньги немалые. Это разрушало мою примитивную, но стройную и марксистскую, как я полагал, картину мира, где было два цвета. Наш красный и их белый, он же черный. Черные дела эксплуататоров привели их в контрреволюционный лагерь белых. Диафильмы поражали другой вопрос, не умещавшийся в мое стройное героическое представление о войне. Мы везде и всегда били прокляток гитлеровцев, мужественно защищали свои города. Но ведь Одессу и Севастополь и Киев мы сдали. Ленинград оказался в блокаде, это как? Конечно, вероломное нападение, внезапность. Но какая внезапность могла быть в 1942 году? А тут еще не сносный Федор Яковлевич. Наступал долгожданный час, Звучала знакомая, Всегда волшебная мелодия. Библиотекарша Мария Павловна И ее помощница Катюша Уже заперли дверь к ней в хранилище И отправились домой, И раздались заветные слова. В шорохе мышинам, в скрипе половиц, Медленно и мы сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то смех звенит. Все мы, капитаны. Каждый знаменит. Шелестят кафтаны, чей-то меч свинит. Все, Все мы, капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Мы полны отваги. Презираем есть, обнажаем шпаги за любовь и честь. Свистать всех наверх. Началось заседание клуба знаменитых капитанов. Телевидение моего детства делало первые шаги. Новые фильмы выходили редко. И радио развлекало нас умно, интересно и мастерски. Полагаясь и нисколько не ошибаясь в этом, на безудержную фантазию ребенка клуб знаменитых капитанов, располагая только звучанием, переносил меня в иные времена и страны. Мы, благодарные и преданные слушатели, оказывались в эпицентре захватывающих приключений, в опасных и безнадежных ситуациях, но мы знали, наши капитаны выходили победителями из самых страж... бури штормов. Мудрый и благородный Нема Мастер выживания Робинзон Кроузен, неизменно великолепный Ростислав пляд, мужественный подросток Дис... Диксент, 15-летний капитан, неувидаемая Валентина Спирантова, наш советский Саня Григорьев и вальяжный Тартарена Староскона, Осип Абдулов. Я не удумевал. Кого это угораздило привести в столь славную компанию хвостовнишка, фанфарона и далеко не храбреца, буржуа из Тараскона? Но потом я догадался, здесь работает прием контраста. А Тартарен временами бывало уморить нам, что добавляло красок роботу знаменитых капитанов. Вот доктор Гулливер другое дело, сколько диковину он повидал. Где только не побывал, лилипуты, великаны, гуингмы, лапутяне или романтика и умница Артур Грей, как он глубоко понял мечтательницу Ассоль, которую недалекие люди считали сумасшедшей, алые паруса никогда не померкнут в душе» мы низких истин, мне дороже нас возвышающий обман. Именно так. И тогда, и ныне, и до самой смерти. Радиожурналисты Клементий Минц и Владимир Крепс, авторы клуба знаменитых капитанов, были незаурядными мастерами своего дела, и передача умерла только вместе с ними в 70-е годы. За окошком снова прокричал петух, фитилёк пеньковый вздрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман. До свидания, Ваш руку, капитан Литературный журнал «Невидимка» про образ нынешних интеллектуальных игр предлагал... И легкие, и трудные вопросы, и загадки на темы детской и подростковой литературы. Поначалу я мог ответить на 2 три Уже в пятьдесят шестом году редкую передачу могла поставить меня в недоумение. Но если такое случалось, почему-то непрочитанная книга немедленно оказывалась у меня в руках, и я яростно стирал «Позорное белое пятно». Конечно же, все книги о знаменитых капитанах были проштудированы, а «Невидимка» вела за собой, стремительно расширяя круг чтения. Редакция «Невидимки» Каверин, Касиль, Паустовский и, разумеется, вечный спутник моего детства Михалков именно сами за себя говорят. Научный радиотеатр рассказывал о драматической истории русских изобретений и открытий. Вот когда я возненавидел косности скупердяйство царского режима, даже радио не смогли оценить. Хороший Попов, некогда ему было заглянуть в патентное ведомство, вот и отдал русский приоритетный в меру шустрому итальянцу Маркони. Любопытно, что в споры о приоритете в изобретении радио имя Генриха Герца упоминалось как-то глухо. Научную проблематику озвучивали корифеи МХАТа, Кторов, Грибов, Балдуман. Привлекали меня и концерты-лекции, концерты-загадки. Но, увы, по музыкальной части полный швах. Хорошо, если... Хоть что-нибудь отгадывал, это не всегда. К этим передачам примыкала музыкальная шкатулка. Не пропускал я и почтовый дилижанс. На адрес передачи можно было написать письмо и получить ответ. Но я не стал корреспондентом почтового дилижанса, Стеснялся, да к тому же предпочитал самостоятельно искать ответ на все вопросы. В 1949 году в радиоспектакле «Золотой ключ» все роли исполнил Николай Литвинов. Блеск. Николай Владимирович стал мастером именно радиовещания для детей. Судьба барабанщика, дальние страны, угадайка, радионяня, сказа Бажова. Но что, Данила, мастер, не вышла твоя чаша? И мое любимейшее. История о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Замечательный рассказ Николая Носова, Мишкина каша и огурцы я знал наизусть. Мне исполнилось 10 лет, когда в 1954 году начала работать познавательная передача «Мир, в котором мы живем». О Вселенной, об атоме, о технологии производства самых разных вещей. Где-то я прочитал, что Юлий Цезарь умел одновременно читать, писать, слушать донесения и отдавать приказы, да еще между делом и Клеопатры, не, кстати, увлекаться. Это уж мой ехидный комментарий. Не мог я простить великому полководцу, что он Александрийскую библиотеку сжег. Юлий Гай мог. А Юрий Гаврилов, читаю, пишу, поддерживаю беседу, слушаю радио, даже смотрю телевизор, все одновременно. Годам 12 я был уже опытен и весьма поднаторел в этом умении. Вот и клуб юных географ особенно хорошо шел под физическую географию, но и чтение двух капитанов не мешало. Театру микрофона Атлантида советской культуры, неискрытая от нас годами летой. Коснусь этой темы эскизно, иначе придется бросить родной пепелище и засесть за фундаментальный труд театру микрофона. Олег Адундич, вполне бездарная, но уж очень героическая пьеса, поставленная в Театре масссовета мастодонтом и помпадуром Сталинской школы Юрием Завадским. Главную роль отважного серба играл Михаил Михайлович Названов, бывший Зэк, Ухт, печь, лага. Лауреат трех сталинских премий. До сих пор помню команду головорезов Олега Дундича. Дундич, Палич, Драгич, Ходжич. Черт знает, что такое. Ведь вот намертво в голове засело. Михаил Названов, король в Клавдии, в Гамлете Гри Григория Козинцева. Каково было таким мастерам ходить в Дундичах? Но не Дундичем Единым был жив радиотеатр, а прежде всего классикой, мировой и тем, что считалось советской классикой. Я больше любил плоды просвещения, нежели власть тьмы. Спиритизм мне был очень любопытен. Спектакли по Чехову мне были интересны, но когда Игорь Ильинский читал рассказы Антон Павловиче Тонкий и толстый хамелеон, сирена, это было объединение. Чарльз Дикинс с посмертной запиской пиквитского клуба. Ричард Шериданш, «Школа злословий, Виктор Гегуан, Бальзак, Стандель, Лопа де Вега, Бронислав Нушич, доктор философии. Его часто повторяли, чтобы показать, что мы ненавидим не сербов, а Тита. Про русских классиков я уж не говорю. «Медрсель», «Горе от ума», «Маскарат», «Ревизор». Пьеса Островского Чехова я знал практически наизусть и любил поразить слушателя, сказав что-нибудь вроде, какой репримант неожиданный. Пьеса Горького. Трилогия Погодина. Человек с ружьем, кремлевский курант, а третья паэтическая. Погодин был обласканный большевиками апологец советской власти, а спектакли получились хорошие, живые, чего стоил еврей-часовщик, агент из опа, который в свою очередь оказался агентом Антанты. Или шторм Бильбы Церковского дешевая огибка. Но в записи спектакля театр имени Массовета спекулянтку Маньку играла Фаина Раневская. Это был маленький шедевр, десятиминутный шерум-бурум. Радиотеатр приучил нас к образцовой режиссуре и великолепной игре актеров, каждый второй из которых был явлением и школой. А отсутствие сцены раздражало воображение, делало его изощренным. Кучер Пиквика, мистер Самуэль Уэллер в исполнении Анатолия Кторова. Визитная карточка театрового микрофона. Лучше не бывает, но что лучше нельзя. Оперета. Классика. Легкий жанр. Астроумия, Канкан, Вальс, Чардаш, Бессмертные мелодии, Штрауса, Кальмана, Афенбаха, Легара, Дунаевского, Сильва, Летучая мышь, Веселая вдова, Граф Люксембург, Фиалка, Монмартра, Боедера, Цыганский барон, Продается птиц, белой акации. Незабываемый шедевр принцессы Рынка» – дуэт величественной гликерии Богданова-Чесноковой с маленьким, толстеньким, лысеньким и уморительно буфонарным Григорием Марковичем Яроном. Это восхищало и навсегда врезалась в память, хотя глазами мы все увидели только в 1958 году, когда на экраны вышел снагошибательный «Мистер Икс» который я смотрел, не отрываясь недели без перерыва в соседнем кинотеатре прогресс, решительно предпочитая легкий жанр с школьным уроком. А этим оказалась для меня необходимая ступенька восхождения к опере. Мы были слушатели непосредственно, мы переживали сценические действия сильнее, чем иные наши жизненные реалии. Как я негодовал на Эдвина Валепюка, подумаешь, мама с папой не разрешают жениться на любимой девушке. Вот я женюсь только на той, на которой захочу. И родителей, слушают вовсе не стану. Как в воду глядел. Григорий Маркович Ерон занимал воображение уже тем, что по намекам взрослых я догадался, он был гомосексуалист. О наличии подобных странных мужчин я знал. Глухонемые в клубе на улицах Кмелева специализировались на продаже порнографии, в том числе гомосексуальной, так что тайна не было. Но недоумение осталось, зачем они это делают. А у кого спросить? У родителей? Классного руководителя? Старший пионер вожатой Зои? Подворотню, как источник информации, я давно не воспринимал всерьез. Мало ли что на плиту бывалые люди, которые слышали звона а у самих семилетка на троих. Кроме того, я знал, что за мужеложество сажают, а про Ирона всем все известно, но его никто не сажал. И правильно думал, я грех небольшой, он не убийца, не грабитель, а отправь его на кич, кто будет так за залихватски распевать с мадам Каролиной?» Белая акация Исаака Данаевского, о сыне который ходили сомнительные слухи, якобы он устраивал оргию золотой молодежи на отцовской даче, посмотрел слово Оргия в энциклопедическом словаре, да, ничего хорошего. Так вот, белая акация транслировалась часто. Ну и как прикажете строить коммунизм с такими типами, огорчался я. Один слаб на задок, другая на передок, третий с блудными девками валандается, а их только в нашем дворе целый косяк. Подороже мира и фейги с 16 дома, подешевле галька из татарского флигель, или, скажем, спекулянт дяди Миша из 24-го дома, ворощает все драповыми делами, а гараж для своей кофейной его победы построил в нашем дворе, в котором мы так повернуться негде не помогло. Все равно разоблачили, посадили, и статья с фотографиями Вагантина печатана была. надо сказать, что себе я легко прощал и антрацит, который я отырил в соседних котельных. так ведь еще на выбор брал. И махинации со свободным днем, и торговля очередями, и другие не очень благовидные поступки. Так вот, песня из Белой Акации стала гимном Одессы моим любимцем Михаил Водяной, Вассерман, Яшка Муксир. Одесский говорок, одесский шарм и блеск с легким блатным оттенком. Водяного насмерть затравили товарищи по лекомысленному цеху под руководством партийных организаций. После его кончины от инфаркта обвинения признали клевету и повесили мемориальную доску памяти память замечательного артиста, а вы говорите буфанада И уже всходила звезда блистательной Татьяны Ивановны Шмыги, понимая, что увлекся, не могу пройти мимо утренней зарядки. Мастер спорта Николай Гордеев. Командный голос без особого нажима. Лепидарное музыкальное сопровождение. На зарядку становись. Не знаю, каких вершин достиг Николай Лаврентьевич в спорте, но его передача связана с незаживающей душевной раной. Сколько раз я начинал ставить ноги на ширину плечи, переходить к водным процедурам, но так и не хватало воли годами просыпаться на призыв на зарядку «Становись!» и благие порывы уступали желанию поспать лишних полчаса. <coughs> Вадим Синявский. Воистину всенародный любимец. Во время войны он вел репортажи с поля сражения, из горящего танка потерял глаз в осажденном Севастополе. Неповторимый голос, манера говорить, интонация, скороговорка, захватывающие футбольные баталии Федотов, Бесков, Хомич. Отец моего школьного приятеля шпионил в Японии и привез оттуда транзистор, о которых в Советском Союзе никто и не слышал, уж, конечно, не видел. Мы взяли маленький приемчик с собой на стадион. Игра была на редкость скучная, вялая. Но я был в восторге от репортажа, который впервые слушал на трибуне. Ровно ничего из того, о чем повествовал Синявский, на поле не происходило. Он увлеченно, но сдержанно. Стиль — это человек, уважаемый читатель. Рисовал картины стремительных проходов по краю, хитроумных финтов, опасных навесов, могучих ударов в штангу. А куда еще? Ведь нудная игра закончилась нулевой ничьей. Верный человек мне рассказывал, как синявский прилетел в Стокгольм Вести репортажи о встрече нашей футбольной сборной со шведами Выяснилось, что его чемодан по ошибке отправили в другой город Горе знаменитого комментатора было неописуемо Он был вынужден признаться посольским В чемодане было средство необходимое и незаменимое Чтобы вести репортаж на высоком идейном художественном уровне Московская особое Дипломаты успокоили знатного гостя В посольстве запасы именно Москов особой водки просто не поддавались исчислению, так что Синяпский выступил, выступил с привычным блеском.